Привет! Благодарю, что нажали на на связи с вами Надежда Шадрухина, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему, как правильно оформить свой профиль в социальных сетях для максимального привлечения партнеров и клиентов в свой бизнес, вернее, в ваш бизнес. И конкретно да, на своих примерах, на примерах своих страниц я сейчас э, покажу, что нужно делать. Итак, сейчас я покажу вам социальные сети, а именно страницы во Вконтакте и Инстаграм. Сейчас... Вы видите на экране мою страничку ВКонтакте. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что в любой социальной сети первое, на что обращают люди, естественно, это аватарка и статус. Это то, что да, помещается как раз таки в первый экран и то же самое в Инстаграм, когда мы заходим на страничку, первым делом бросается наша, наша шапка профиля и то, что в кружочке это аватар. Друзья, и очень часто да, люди ставят на аватарку не свое собственное фото, а какие-то картинки, там кошечки, собачки, цветочки, хуже всего это логотипы компании. А, то есть, кого угодно, но только не себя. И, друзья, давайте с вами да, будем честны, когда человек приходит на вашу страницу, он вообще не понимает, с кем он да, имеет дело. То есть, на самом деле, социальные сети являются вашим лицом в интернете, если вы пришли да, делать бизнес. Поэтому я очень рекомендую поставить свою качественную красивую фотографию которая да, вам нравится, и желательно, чтобы во всех социальных сетях да она была одинакова, потому что это а, визуально больше запоминается, и люди могут вас найти. И я бы вам вообще рекомендовала использовать, вернее не рекомендовала бы использовать совсем официальные фотографии, то есть очень часто, да, люди ставят какие-то там фотографии супер, супер официальные, супер деловые. И э, это тоже, да, на самом деле вообще отвлекает э, на подсознательном вообще уровне. Человек, когда видит слишком официальное фото, у него сразу, да, <coughs> ассоциация, что что-то ему сейчас будут, да, продавать. Возможно, вы себя тоже ловили... На этой мысли. Ну, и сейчас это не так модно, когда ты ставишь на аватарку там, в такой позе, ты деловая, в костюмчике, в пиджачке. Сейчас, да, более модно улыбающие фотографии. И сейчас я вам расскажу про статус. Статус это да, то, что вас характеризует как человека. Здесь обязательно нужно объяснить человеку, кто вы, с кем вы работаете и чем конкретно вы можете этому человеку помочь. Который пришел на вашу страницу. И это очень важно, потому что, да, на статус человек обращает внимание, особенно если говорить про Инстаграм. Да, я уже сказала, что сама аватарка она не очень да, большая кругляшочек, да, над статусом. И вот именно над шапкой профиля нужно хорошо подумать для того, чтобы да, человек прочитал. И ему действительно стало интересно, чем вы можете ему быть полезным. Помимо того, что да, мы обращаем внимание на фотографию и статус, очень важно, важно чтобы у вас была красивая стена. Друзья, очень часто, когда я захожу к людям на их страничке, я вижу не свои посты, не свои фотографии, не свои мысли. А, допустим, да, как у меня, а большее количество вообще репостов, это касаемо контакта, например, там всяких розыгрышей, рецептов или репосты, да, с каких-то разных пабликов, непонятных вообще людей. В общем, в общем, да, все, что угодно, но не про вас, не про самих людей. И на самом деле человек, который к вам, да, приходит, он не понимает, чего Тут, да, про вас все вообще есть. Он видит только сплошные репосты, ему становится неинтересно. Поэтому возьмите себе за правило, что на вашей стене, если вы развиваете бизнес, и вообще развиваете да, себя как личность, должны быть только ваши фотографии, только ваши мысли. Вы можете делать репосты, да, там делиться с вашими подписчиками и друзьями какой то полезная информация, но только в том случае, если вы, да, перед этим делаете, да, какие-то комментарии. Если брать Инстаграм, да, там мы иногда делимся в сторис, то сначала первая сторис ваша. Почему вы рекомендуете это? пост, да, либо видео, также ВКонтакте, да там сначала первые ваши строчки, потом уже репост. Друзья, на что бы я еще обратила ваше внимание? Очень важно, чтобы здесь да, были красивые еще фотографии на ваших страничках, которые вам нравятся и которые могут вас вообще характеризовать. ну Сплошные картинки это тоже отталкивают людей. Что еще важно, чтобы у вас было, да, как минимум 100 подписчиков. Это тоже важно, это и касается ВКонтакте, потому что если у вас не будет 100 подписчиков, у вас, да, не будет статистики на страничке. Сегодня в любой социальной сети вы можете отслеживать статистику, то есть смотреть количество посетителей, активности, да, смотреть, кто является вашей аудиторией. Обратите внимание, да, что меня читают практически женщины то есть если брать инстаграм то там естественно чтобы была отражена статистика нужно перевести аккаунт свой на бизнес аккаунт вот друзья это очень важная информация которая даст вам понимание вообще кто является вашей целевой аудитории и это очень очень очень очень здорово поэтому обязательно делайте 100 подписчиков если их еще нет ВКонтакте, а в Инстаграм переведите на бизнес-аккаунт. А как можно сделать, да, если у вас пока нет такого количества, как у меня, друзей, или вообще нет подписчиков, переведите часть друзей, например, тех, с кем вы не общаетесь, или, например, там, вы понимаете, что это человек, который, да, не ваша целевая аудитория, или, да, заблокированный какой-то там пользователь, собачка, да, сейчас в данном случае отображается, вы можете спокойно делать себе 100 подписчиков, переводя вот так вот таким образом и дальше отслеживать свою статистику. Вот, и это, пожалуйста, пожалуй, ВКонтакте, да, основная информация, на которую стоит обратить внимание. Еще хотела, да, показать, друзья, что все видео, все видеозаписи у меня тоже да подгружается на мою страничку вконтакте, поэтому вы можете тоже также их дублировать и на канале на YouTube, и конкретно вот заливать на страницу вконтакте. Дальше да, я уже немного сказала про инстаграм, но опять же да хочу вот обратить внимание Поговорить вообще про страницу в Инстаграм, повторюсь еще раз, да, про стратус, это шапка профиля, да, а, то есть над шапкой профиля в Инстаграм надо обязательно поработать, и если бы я смотрела сейчас именно, да, телефонную версию, у меня вот этот вот текст бы, да, смотрелся бы по-другому. А, у меня еще в телефонной версии видно с нижнюю строчку где я добавила призыв и обратите внимание что у меня здесь есть еще ссылка и здесь можно со мной а, связаться то есть не связаться я перенаправляю человека в, в свой телеграм-канал вот так вот то есть а, в Инстаграм. Instagram... Всего одна, есть одна кликабельная ссылка. Сейчас еще да, можно в IGTV вставлять в описание ссылку, и она будет тоже кликабельна. Но многие об этом не знают. Я вам говорю по секрету. Вот В отличие от ВКонтакте, здесь я могу в любом посте да, давать ссылку на видео. Допустим, это я говорю про ВКонтакте, но в Инстаграме только... Вот одна кликабельная ссылка. Ну и, и если берем еще AGTV. Вот. Еще на что хотела обратить внимание именно в Инстаграме. В Инстаграме есть правило 9 фотографий. То есть на что обращает внимание человек, когда он да, заходит на вашу страничку. Это первые 9 фотографий. И очень важно, чтобы здесь были опять же ваши фотографии не, не какие-то непонятные там изображения, либо там а, фотографии каталога, либо там кошечки, какие-то собачки, цветочки, мотивационные тексты, а, про работу 2-3 часа в день. И вот эти вот, да, убитые шаблоны, которые уже, да, используют большое количество людей, здесь, ну, вот они не работают, поэтому старайтесь, чтобы вот эти вот фотографии, очень хорошо да, передавали как раз-таки то, чтобы у человека возникало желание почитать и было уже какое-то да, понимание, о чем а, вы будете говорить. И да, обратите внимание, что вот у меня есть как раз-таки, да, здесь описание, о чем я э, говорю здесь, на своей странице, в Инстаграме. То есть очень важно, чтобы человек понял нужно ли ему это читать или нет, друзья, пожалуй, это самые важные моменты, да, и полезная информация, которую вам нужно сделать прямо сейчас перед тем, как вы будете привлекать партнеров и да, добавляться к людям, друзья, либо вообще да использовать различные способы для того, чтобы привлечь внимание или чтобы люди приходили да к вам в социальные сети. И важный момент, друзья, если вы начинаете приглашать людей в друзья, даже если вы а, заполните статус, поставите аватарку, все равно как минимум 5-10 постов на вашей страничке должно быть. То есть для, для того, чтобы привлекать аудиторию, нам, естественно, нужно подготовить сначала свои социальные сети. Если у вас будет совсем пустая страница, и у вас ничего да, не будет, Читайте, вы не будете интересны людям, и люди не будут на вас подписываться. То есть не просто какие-то тексты взяты с интернета, а именно информация про вас. Поэтому перед тем, как начать, да, я уже сказала, продвигать свои социальные сети, делайте их интересными. И помимо того, что нужно правильно оформить, здесь нужно дать интересный интересный контент, который а, будет интересен вашей целевой аудитории. А, об этом мы уже поговорим об контенте а с вами в следующем видео. а Если видео вам было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами была Надежда Шадрухина. До новых встреч!